у меня как-то спросили, что значит духом пламенеть? Апостол Павел писал, в усердии не ослабевайте, духом пламените, Господу служите. Как это в усердии не ослабевать? Как это духом пламенеть? Как это служить Господу? Человек, который рожден от воды Духа, это человек, который слышит голос Духа Святого. Написано, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Человек, который вводим Духом Божьим, это человек, который слышит голос Господа, это человек, который знает, что ему нужно делать, он исполняет волю Божью. Этот человек каждый день получает хлеб с небес. Его питает сам Бог, потому что он рожден от Бога. И Господь является его Отцом. Господь кормит своих детей хлебом живым прямо с небес. Такой человек будет пламенить Духом всегда. Он будет всегда в усердии не ослабевать. Он будет усердно служить Господу. Он будет всегда пламенить Духом. Это человек, который горит для Бога. Это человек, который горячий. Теплые люди, они не будут пламенеть для Господа, ни духом, ни усердием не будут э, не, не ослабевать, они будут слабы. Почему? Потому что они теплые, они говорят: "Все в порядке, я спасен, мне ничего не нужно делать". Мне просто надо ходить в церковь, отдавать свою десятину и там, не знаю, читать иногда Библию, иногда молиться и проводить отличное время с братьями и сестрами, там пить чаек с ними или еще что-то. Это теплые люди, они не будут в усердии не ослабевать, они не будут духом пламенеть, им это все не нужно, они не служат Господу, они не слышат голос Духа Святого, они не водимы Духом Божьим, они не являются суть сынами Божьими. Это теплые люди, которых Господь извергнет из уст своих, они услышат однажды «Отойди от меня, и никогда не знал тебя, делающий беззаконие», только те, которые в усердии не ослаевают духом пламенеет Господу служат. Господь с ними имеет дело, и Он кормит их живым хлебом. Вот почему они живые, вот почему они горячие, вот почему они духом пламенеют. Вот как это духом пламенеть это когда ты живой для Бога. Это когда ты не мертвый христианин, это когда ты не в мертвой безжизненной религии, а когда ты в живой в вере, Ты во Христе. Ты в Нем, а Он в тебе, ты тогда исполняешься Духом Святым, Бог тогда применяет тебя, и ты знаешь, что тебе нужно делать, ты исполняешь волю Божью. Поэтому я скажу вам словами апостола Павла, в усердии не ослабевайте, Духом пламенете, Господу служите, да благословит вас Господь наш Иисус.